Я считаю этот шестилетний период работы моей на бомбардировании строя самой любимой моей работой. Я бы хотел встретиться тех, кто еще двигается по этой земле. Я на бан приехал 10, помню хорошо, 10 октября 1977 года. И пробыл на бане ровно 6 лет. Основная задача была нашего отряда пройти проходку железнодорожного тоннеля. Участок наш составлял где-то порядка 6 километров. Первая авария произошла в результате того, что при заливке гидравлического масла в систему проходчик перепутал и залил кероси... бензин, смешанный с керосимой. И... А в это время производили сварочные работы. И в результате произошел взрыв, и погибли пять человек сразу. Здание новое, здание очень шикарное, с новейшим оборудованием. В бассейне у нас три дорожки, на которых можно было бы, конечно, заниматься нашим и школьникам, и пенсионерам восстанавливать свое здоровье, ну и нам. Сейчас у нас здание законсервировано, то есть у нас нет, мы никого не пускаем запускаем то есть у нас только сторожа надо все же открыть почему потому что наши нашим детям просто некуда идти не то что вот они там где-то еще могут себе позволить а просто негде это временно когда было отопление здесь было холодно а сейчас и подавно конечно в первое время, там, когда еще не устроено было тяжело, люди приезжали там из-за романтики, из-за деньгами. Тот, кто за деньгами приезжал, конечно, разочаровывался. Очень трудно было жить. И уже когда началась проходка, тут уже полностью определился наш коллектив, те, которые вот выдержали все эти испытания. И практически отличный коллектив получился. Товарищ прохладно не было, Ну зачем? А, зачем? подумать, ну, Майердина? Ну и что? Ну, заслужила, значит, твои понимаешь, так, понимаешь, так. А. Давай, одевай, ты? Не надо, не надо. Не не, надо. Ну, так некрасиво. Да, не, надо рубашку, я буду? Не надо. Давай рубашку, да. так, все, я сказал. Товарищи, подруга жила в Москве. Знакомая. Они переписывались. И тут, значит, я еще был в школе в то время, и приходит письмо, значит, девушка хочет познакомиться, это подруга. И отдали это письмо мне. Да, мы уже шли по трассе БАМа вместе, потом Федор забрал меня оттуда, и мы уже здесь. Ну, конечно, ситуация была сложная, Света тоже не было, потом же протянули немножко позже уже. Вот. Я там работала в столовой. Ну, отправила я это письмо. а Сам ушел, уехал в училище. И вдруг, значит, в какой-то момент получая письмо из дома. И вложено это письмо. Вложено это письмо. И это письмо было вот как раз от матери, от Зины. Ну, и все. Началась переписка. В училище, потом армию. Все время переписывались. Я старался, когда был в отпуске, как-то видеться с ней, приезжал в Москву несколько раз. Ну, а потом уже, когда закончил училище, в 54-м году мы с ней расписали. А я с детства знала, что я буду жить на Байкале. И пригласил меня работать в театре-студии «Синтез», который в то время начинал... Формироваться здесь, в городе. И ничтоже сумнявшись я бросила всю и приехала сюда. Обам поехали такие пассионарные личности, неординарные. И в области искусства, и в области э, э, э, вот информации, и педагоги. То есть ехали люди очень. Э, э, может быть, романтичные, но высокопрофессиональные. Каждый человек, который принимал участие в строительстве Байкала амурской магистрали с 1974-го и далее годов, он действительно герой, равный герою Великой Отечественной войны. Потому что такую стройку могла осилить только очень сильная держава экономически ресурсно и такую стройку могли осилить только очень целенаправленные эффективные люди замечательные профессионалы и строители. А как же не любить Серому? Я тут же был вырос, как сказать, потому что как профессионал. Ну как дети повырастали, в школу тут выросли, как его не любить? Уже вы вот Приехали сейчас, уже практически осень скоро, смотрите, какой красивый. Как Буров песни сочинял, Буро говорит, горная Швейцария моя, понимаешь. Ну, в общем, получилось как, я с Сисией приехала и сказала родным, что я уезжаю сюда, и в течение недели сюда переехала. Поскольку здесь и на ледь постоянное может снести там насыпь, блуждающие реки весной, которые несут огромные валуны. Вот. И, конечно, сейсмика. Здесь до 9 баллов, вот в Чаре до 12. Там даже в 56 году выросла гора новая. Было 11 баллов. Здесь нельзя, так сказать, шутить с этой природой. Страшная ночь с 3 на 4 июня, была просто страшно. бедные люди с этими вещами побегали, тут вообще такой. Да. Получилось, у нас зимой замерзли, летом сгорели, вот сейчас вот еще голодали. Все. Решений проблемы нету. Вот, вот у нас такое ощущение, что это самое. Затопит все. Да хоть сдохните вы там с голоду. Баба с воздуха были легче, называется. Вот, вот и 15-й год нас три месяца. Трясло. Три слот. Три слова. Три месяца. Каждый, каждый день, день по 12, по 18, по но, раз, толчков. Да. И э, практически и там все Четыре-пять баллов это было до шести. Три да. месяца. В прошлом году, вот зима прошла, замерзли зимой. Так, все, все без воды но. сидели до